правильно выбрать фундамент для вашего загородного дома. Здравствуйте, меня зовут Владимир Горчинин, и я вас приветствую на YouTube-канале строительной компании «Апельсин». Кстати, если вы еще не подписались, подписывайтесь, если вы хотите знать больше о загородном домостроении. Итак, фундамент. Сегодня мы вам расскажем о видах и типах фундамента. Фундамент – это основа загородного дома. И в этой фразе нет никакой фигуры речи, ведь от качества изготовленного фундамента во многом будет зависеть долговечность вашего дома, ту радость, которую он будет вам дарить. Для чего нужен фундамент? Скажу несколько банальных, но тем не менее важных вещей. Он несет на себе основные нагрузки конструкции дома. Защищает от сырости, от грунтовых вод, от бокового давления грунта. Покосившиеся стены, перекошенные окна, плывущие фундаменты. К сожалению, иногда приходится наблюдать эту печальную картину. Как же избежать фатальных ошибок? Как сделать так, чтобы ваш будущий дом радовал вас и прослужил сотни лет? Сегодня мы поговорим о типах и видах фундаментов. Какой фундамент правильно выбрать именно для вашего будущего дома мечты? Итак, еще мы должны исходить? Конечно же, из того, каким будет ваш будущий дом. Какая технология строительства будет задействована? еще чего будут сделаны стены, перекрытия? Сколько будет этажей? Какие габариты вашего дома? Ну и, конечно же, безусловно, от участка. Какие почвы? Какие грунты? Какой уровень промерзания этого грунта? Какая глубина залегания подземных вод? Ну что ж, друзья, поговорим о видах фундамента. О видах фундамента по сборности. Да, есть такой термин. Существует всего три основных вида: монолитный, сборный и, правильно, сборно-монолитный. Что такое монолитный фундамент? Здесь все просто: изготавливается опалубка и туда заливается бетонный раствор. Это монолитный фундамент. Бывает сборный фундамент. Он возводится уже из изготовленных на заводе железобетонных элементов. И самая сложная история? Нет, не подумайте, ничего сложного. Просто сборно-монолитный фундамент. В него уже заливается бетонный раствор подготовленный конструкционный элемент. Вот такая вот история. Какие же бывают виды фундаментов по конструкции? Итак, номер один это ленточный фундамент или в простонародье лента. Это единое полотно из армированного бетона, которое ложится под все несущие стены и имеет закрытый контур в виде ленты. Отсюда и название, как вы догадались. Какие плюсы ленточного фундамента? Ленточный фундамент позволяет в дальнейшем использовать его как подвальное помещение. Он, в принципе, выдерживает основные нагрузки, минимизируются земляные работы. Из минусов я бы обозначил, что возможно привлечение какой-то спецтехники. Это достаточно популярная модель. Номер два. Это плита или еще так называемый плавающий фундамент. Я голосую за него. Почему? Да потому что в нашей Ленинградской области почвы и грунты очень капризные. Это самая надежная история, но при этом надо признать и самая дорогая. Но с точки зрения ликвидности, если ваш будущий дом будет стоять именно на плите, Ликвидность такого объекта недвижимости сразу уходит вверх, вот прямо вот туда наверх, поверьте мне. Что такое монолитная плита? Она позволяет распределять разгрузку равномерно. Это самая классная история. Да, есть минус, стоимость, есть плюс. Если вы хорошо утеплите фундамент, то практически основание плиты можно использовать уже как черновой пол. Это тоже значительная экономика. С другой стороны, конечно, нельзя рассчитывать на создание цокольного этажа, но плита, еще раз подчеркну, для нашей Ленинградской области, это очень классная история. Третий вид фундамента. В принципе, можно обозначить и четвертый. Это сполчатые фундаменты и свальные фундаменты. Сплотчатые фундаменты достаточно простая история. Вбиваются столбы на определенном расстоянии, при необходимости еще добавляется ростверк. Ростверк это такая рама, которая соединяет все эти столбы. Но эти фундаменты предназначены для легких зданий, какие-то избушки, может быть гостевые домики и так далее. Сваевые фундаменты состоят из опор, которые вкручиваются или вбиваются в грунт на относительно большую глубину. Сваи могут быть железобетонными или металлическими и используются на рыхлых и пучинистых грунтах. Из плюсов можно отметить, что данный вид фундамента устанавливается на любом типе почв, вне зависимости от уровня грунтовых вод. Из минусов – необходимость использования специализированной техники. Мы рады, что вы еще до сих пор с нами. Если вы забыли подписаться, обязательно это сделайте, а лучше расскажите друзьям. Но вообще идеальный вариант ⁇ приходите к нам и постройте свой загородный дом компании Апельсин. Так вот о фундаменте. Сейчас вам расскажем об одной классической истории, когда один из наших потенциальных клиентов решил сэкономить на фундаменте. Он увидел волшебное объявление на каком-то столбе, а может даже заборе, и обратился к данную с позволения сказать компании. Что же из этого получилось? Давайте посмотрим. Дорогие друзья, только что вы продемонстрировали, что бывает, когда вы обращаетесь к профессионалу. Но проблема заключается в том, что выше указанные ошибки могут увидеть только профессионалы. Обычному клиенту данная информация ничего не даст, он просто этого не заметит. Поэтому в структуре строительной компании «Эльсин» есть независимый технадзор, который просто не позволит, чтобы данные ошибки были воплощены в жизнь. Обращайтесь в строительную компанию «Эльсин». И у вас будет надежный и классный фундамент. Дорогие друзья, изготовление фундамента – это очень важный и ответственный момент. Обращайтесь к профессионалам, обращайтесь к лицензированным строительным компаниям. Не доверяйте бригадам, чьи объявления вы можете видеть на столбах и деревьях нашего замечательного региона. Какие четыре основные ошибки допускают эти бригады? Ошибка номер один – перекоп. Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Но случается, что по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки. То есть получается перекоп. Что же обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют и делают вид, что так и было. А на нем монтируют фундамент. Вторая ошибка – это размещение фундамента высшей глубины промерзания. А то, что такие дома пока стоят, это еще ни о чем не говорит. Друзья, вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег, но это, безусловно, потом приведет к большим-большим проблемам. Устройство фундамента на мороженом основании. Представьте ситуацию, вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели. Ударил мороз, влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме, то есть спучился. Смонтировать на него фундамент можно, но стены возводить ни в коем случае нельзя. Иначе весной фундамент оттает, просядет, стены затрещат и у вас опять-таки возникнут проблемы. Четвертая ошибка. Слишком узкий фундамент. Эта ошибка проявляется только со временем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении, замерзание, оттаивание, режется узким фундаментом. Здание врастает в землю. Все выше озвученные ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов. Еще раз вам хотим сакцентировать внимание, о чем мы говорили в предыдущих наших роликах. Необходимо обязательно сделать геологию, то есть сделать бурение, скважину, получить паспорт вашего земельного участка. Эта информация поможет той компании, которая будет изготавливать и проектировать для вас фундамент. Обращайтесь к специалистам. Ну что же, дорогие друзья, данная информация, надеюсь, была для вас полезной. Главный совет. Не обращайтесь к дилетантам, обращайтесь к профессионалам. Старайтесь не экономить на фундаменте. Последствия могут быть плачевными. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет очень много интересной информации. С вами был YouTube канал строительной компании Апельсин. До новых встреч!